Субтитры делал ёпта! Разрешите вас повернуть? Это, конечно, низко, но мне нужны деньги. Чё говорить? Тебя, сука, лошадь ебаная, можно поцеловать тебя или нет? <laughs> ну и чё, чё, больше ничего не надо. Ай-яй-яй, где твои уши не видны видны А я помню, как я их держала Как же радовалась ты, когда будил тебя ведром воды Кажется, что просто перепутал тебя Прости меня, я не нарочно Ты же знаешь, как бывает, это я, наверное Тебя оставил где-то летом Где-то между рекой и между сельским туалетом Собачья <г transgender> работа Порадостные люди сидят теперь дома в тепле. Я учись с дипломом мокну в этом болоте. Подари свой диплом лягушкам, щенок! Давай не смотрите, на меня сразу придет в голову правильная буква, а потом все слово. Глядя на вас, только буква У а на ум лезет это что, ты, черт побери, такое висишь? Как твое имя? Мое имя? Да, твое имя. Чего? Повтори. Я просил назвать только твое имя. Ну я и назвал свое имя. А ну еще раз. Ты что колдун? Нет, сэр, не колдун. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Я просил я имя, а ты хуячишь заклинание. Боже мой. Как тебя пацаны называют? Во-во-во-во-во-во. Нет, во во во во во во во во во во во во во во во во во во А у вас имение горит. Заметили? Это? А, да. Ну, ты знаешь, как бывает. пирушка то хорошо пошла, танцы, выпивка, веселье. Ну, и нас немного занесло. Оно и видно. Как же там было? Зажги, туши, насри и смой. И в этом вся наука. Чтоб видеть буквы, милый мой, сумей говно сменить мочой. Иди работай, сука. Бабы в форме? О, нормальные мужики, либо мужиков в форме? Здравствуй, зеркальце. Скажи, да всю правду доложи. Я и на свете всех милей, всех румяней и белей. Ты посмотри на эту скотину, она же вся обосранная и уже эти уже на шерсти закорела все. Сокири, свою пару! Внимание! Вы находитесь возле охраняемого периметра зоны экологического бедствия. Незаконное пересечение периметра влечет за собой уголовную ответственность. Граждане, зона смертельно опасна. Мы защищаем не зону от вас, а вас от зоны. Не подвергайте опасности своей жизни. Не пытайтесь проникнуть на охраняемую территорию. Это конец.